Победа будет за нами! В честь юбилейной даты победы нашего народа над фашистскими захватчиками планета в субкультуре объявляет всеобщую мобилизацию геймеров. Мы призываем вас объединиться для защиты нашей Родины в генеральном онлайн-сражении против элитных отрядов Третьего рей. Полезен будет каждый, кто еще может держать мышку в руках. Церемония вручения наград лучшим асам будет транслироваться в прямом эфире на канале YouTube «Бесплатные онлайн-игры». Главное – юбилейном параде победы, который состоится 9 мая 2015 года. Неправую Вступай в ряды армии Победы прямо сейчас.